Для того, чтобы количественно охарактеризовать физическое явление, необходимо ввести понятие физических величин. Физические величины количественно характеризуют физические явления и свойства тел и веществ.